Всем привет, друзья! С вами Владимир Грачев. Я сегодня хочу с вами поделиться очень хорошей новостью. Я познакомился с продуктом, который буквально меня поразил своими свойствами оздоровительными. Этот продукт называется Brian Fowl Plus компании Brian Abundance. Это американская компания, которая запатентовала продукт. Этого продукта нет нигде в мире. Самый лучший продукт, который продлевает. Молодость на 15 лет. Здесь собраны 13 ингредиентов, которые самые необходимые для организма. Употребляя этот продукт, оздоравливает и улучшает работу мозга 70% и 30% улучшает работу всего организма. Я слышал такие результаты от этого продукта. У кого-то после пролеча начали шевелиться руки, пальцы, Человек был доволен как дитя, От этого продукта Кто-то болел э, Страдал головными болями 10 лет И после употребления этого продукта Эти головные боли прошли Я подумал, а почему мне не попробовать У меня тоже есть проблемы Мы, как говорится, имеем свои проблемы Об этом не говорим И начинаем об этом вспоминать Когда кто-то начинает оздоравливаться И какой-то Применять на себе средства И вот вы знаете После употребления этого продукта Буквально две недели У меня прошли головные боли Которые были буквально каждую неделю А два Это было связано со, со, со скачками давления То высокое, то низкое вот. И после употребления этого продукта Вот сейчас я употребляю почти месяц У меня ни разу не болела голова ни разу не скакало давление То есть я себя чувствую прекрасно Бодро Я высыпаюсь И вы знаете Появилась какая-то энергия Я Концентрируюсь на всем Внимание стало больше Ну вообще чувствую себя прекрасно Кроме того У меня прошел рвотный рефлекс Который был при чистке зубов Я был вынужден Перейти на электрическую щетку После употребления продукта этот рвотный рефлекс пропал, друзья. Я радостный. Прямо не могу передать. Мне так здорово. И так хорошо, когда себя чувствуешь прекрасно. И вот эти недуги какие-то у тебя просто исчезают. И кроме этого, меня перестал мучить похмельный синдром. Я не алкаш, я пью пиво, шампанское или легкое вино по праздникам А были праздники 1 мая, там 9 мая И вы знаете, я себя чувствую прекрасно на утра. А раньше просто голова разламывалась С этим продуктом я стал себя прекрасно чувствовать Это просто какой-то лексир молодости Который оздоравливает и улучшает настроение И продлевает жизнь на 15 лет Друзья, это просто супер! Всем советую попробовать, вы будете довольны. Это чудо-витамин для работы мозга и всего организма. Под видео будут ссылочки. Смотрите, заходите ко мне на портал, подписывайтесь на YouTube. Там будут скайп, э, почта, обращайтесь. Я вам подскажу, как приобрести этот продукт. Стоит он буквально копейки. Друзья, кроме этого, это еще хороший бизнес. Это самый доступный бизнес для всех. Даже у тех, у кого нет денег. Компания настолько все продумала. Здесь очень богатый маркетинг-план. Здесь зарабатывают до 75%. За приглашение новых партнеров и до 80% за свою структуру. Друзья, это просто кладезь. Присоединяйтесь. Я вам помогу, научу, подскажу как правильно начать бизнес. У нас очень хорошие наставники, которые нас всему обучают. Кроме этого всего у нас есть еще портал Успех вместе. Это наш буквально клади знаний, где есть обучающие курсы, школы, тренинги. И буквально этот наш портал успех вместе, он работает за нас на 90%. Друзья, И этот портал, он буквально помогает нам делать бизнес на 90%. Друзья, не теряйте время. Это самое начало. Вы... Буквально будете у истоков развития этого бизнеса. Скоро об этом продукте узнает весь мир. Не теряйте времени, присоединяйтесь. С вами был Владимир Грачев. Всего доброго. До свидания, до следующих встреч.